Славику нечего делать, вместо того, чтобы мешать раствор, он лезет в пруд гонять рыбу. У По пацанов сейчас новая отмазка. Они всю ночь бухают, а потом, когда спрашиваешь, где рыба, якобы на рыбалку пошли. А потом спрашивают, где рыба, они говорят, что типа, а мы ну, пруд выпустили. И вот кто-то найдет. Вот сейчас мы решили проверить, кто найдет рыбу в пруду. Давайте в трусы сегодня наложим. Я куда нырять не буду, вы что, обалдели? А как ты будешь доставать рыбу? Там Соберись, глубоко, тряпка. Там глубоко еще. Ты, ты Смотри на его лицо, ну? Как будто в жопе ковыряется. Что ты там достанешь? Вот одну по, по самому тяну. Какому дну? Ты по второму дну тянешь. А на третьему нахожу. Тебе нужно третье дно. Ну и что-то поймал. Вот так холодно. Нормально. Ныряй туда, ну! Еще дальше, дальше, вперед Ру... вот это Рукой да. вперед. Какой-то дна! Это второе дно! Доставай! Крути там, шевели сильнее, чтобы они плавали! Сейчас они прыгают, он. Видишь, куда? куда? Я не вижу ни одной! Да, Славикас! А не, без обеда нет. останемся, без ужина, и без завтрака! Соберись, тряпка! Не надо. <laughs> Ты решил живца Ой. бросить? Ныряй туда, чего Сука, ты? Это был лещ. Подлещик тот, который ловится. Серьезно, так ожбился, блядь. Подлещик тот, который ловится, а лещ это тот, который. Ой, вот, сорвался. Не подняется, он тяжело поднимается. Трдес Все равно можно Вот те на. О, блин, что. Будем хамутик сейчас делать. Давай руками. Поднимай всех. Ну? Сама, сама вот, э, Туда, их Туда ныряй, в середину, руками раздвигай всех, чтобы они сюда поднимались. Ну, я не буду нырять. Давай-давай-давай. Давай, ну. Соберись, тряпка. Да. Всё равно ты уже нормально. Меньше с синешек нормально. Давай-давай-давай-давай-давай. Выдыхай, бобёр, выдыхай, ты не тонешь. Что ты там? Кто-нибудь поднялся? Там. Ныряй, давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Что, некай? Да. только хлеб поднял. Ну, Ты его согнул, слышишь? Я потому что я говорю, там... Потому что большая рыба там... Ну, была. большая упалась. Стой, зайди. Давай дай я тебя еще что. нибудь Больше 7 килограмм, да? Надо бы да, в жопу не не затыкать, не если не что. Ныряйте, что вы это самое? Не, там достаешь, да? Да, я Давай. вижу. Так ныряйте туда в середину, ну что вы. О, учись. Да, Саня, ты где? Ты не той стороной, ты. Креплением. Генни, там нанизу. Спросил что, нет? Сказали еще? А что, он мертвый, что ли? Нет, живой. А что А, карасик, да, такой? Я же сказал, что славлю. Давай, давай. следующего давай. Большую давай лови. Что ты не говоришь? Положи, ну. Положи ему. Давай большого лови. Там вот такой. А там видно что-нибудь? Я так. Так давайте вдвоем, Слайк, положи сак. Ты что, блин, мы там еще столкнемся, Тебе-то что? Ты же толстый. Ну давайте. Я его буду держать, чтобы он не всплыл. Убил, пытается. Иди помогай. Ты смотри, чтобы по русы не залез. Кто кого держит Вынимай его. Дай хоть ногу, Сдулся досок лябик. Нам такой ловкий вот, не уловить. Я, вот. я тебя убью. Вот с куска с сочком? Давайте я сложу. Я его вот по кругу. Нахрен На я сочку за режется. А давайте надувем ныряйте, короче. Быстрее давайте. Давайте слож.